В комплекте со станком поставляются два цанговых патрона с тремя и четырьмя гранями, колодка для спиральных метчиков, комплект цанг и шестигранные ключи. На станке установлен заточной диск CBN, предназначенный для заточки метчиков из быстрорежущей стали. Диск двухстороннего использования. Дополнительно можно заказать заточной диск SDC, предназначенный для заточки метчиков из твердых сплавов и цанги по желанию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 Эта операция повторяется до полного оборота. Одновременно с заточкой заборной части произойдет затылование, затачивание по задней поверхности с образованием режущей кромки из заднего угла. Для облегчения контроля грани патрона пронумерованы. Для подточки торца метчика нужно ставить патрон с метчиком в гнездо вертикальной и боковой стойки, слегка прижать и осторожно повращать патрон в любую сторону. Для заточки режущей кромки нужно ставить патрон в гнездо, расположенное на подвижной горизонтальной полке. Проточка на зажимной гайке должна попасть напротив выступа, имеющегося на полке. Длинный выступ для установки метчика с прямыми продольными канавками. Короткий выступ для установки метчика со скосом на заборной части. Положение метчика можно отрегулировать, покрутив головки продольного и поперечного перемещения для задней стойки. Необходимо плавно надавливать на патрон вниз и ослаблять ножи. Пружина будет возвращать полочку в исходное верхнее положение. Продолжайте так до исчезновения звука за после чего немного приподнимите патрон. Поверните его на шаг до следующего пирамидчика и повторите операцию. Для подточки скоса на заборной части нужно ослабить два винта с торца горизонтальной полки Наклонить ее до необходимого угла и затянуть винты обратно. Подточка производится так: движением вверх.